Где мои конфеты? Я чувствую себя так ужасно без своих конфеток. О, любимый, ты можешь мне помочь? Как ты выбралась? Какой-то милаха открыл мне дверь. Подожди, тебя кто-то выпустил? Ладно, давай вернем тебя в камеру. О, ты просто гадкий мальчишка. Уйди с моей дороги. Этот мальчишка испортил мне все веселье. <связать> Всегда мальчишка и никогда мужчина. Готовы? Когда ей отказывают в сахаре или любом продукте, идентифицированном как содержащий сахар, SCP-2396 утверждает, что испытывает сильную боль, требующую постоянного снабжения сахаром или продуктами, идентифицированными как таковые. Любой мужчина, приближающийся к ней на расстояние 50 ярдов, выражает сильное желание уйти и изменить свое положение как можно дальше 2396. Идентифицированные мужчины испытывают симптомы и похожий на диабетическую кому. Объект утверждает, что это делается для того, чтобы держать гадких братьев и их друзей подальше. Госпожа Сладость любит сладости и ненавидит мальчиков. Поехали! Подожди, а где Карсон? Он сегодня дежурит. Не знаю, да и не важно. Эта операция пройдет как по маслу. Хорошая мысль. Пошли. 2 три, девять, шесть... Не так опасно. Она не должна вызывать блокировку такого масштаба. А, я подготовлю нашу специальную комнату, на всякий случай. В случае блокировки четвертого уровня SCP-999 должен быть закреплен в отсеке ТТ-5. Безопасное помещение, способное выдержать удар мощностью в 5 килотонн. Внутри будет предусмотрена пространственная площадка для спасения от ядерного взрыва на объекте. Исследователи должны телепортироваться в безопасное помещение фонда в реальности 7. Возвращение будет постраховано местными агентами реальности. Один агент МОГ будет предоставлен для охраны. Пожалуйста, пусть это будет не Карсон. О, привет. Как раз вовремя. Эта штука действительно не заслуживает такого внимания. Что, по-твоему, происходит на самом деле? Это может быть проверка. Разве это имеет значение? Просто возьмем ее под охрану. Да, но ты должна задуматься. Подожди. Агент Грин? Он ранен? Он жив, просто в коме. А, начинаю чувствовать головокружение. Нашла ее? Она моя. Оставайся здесь, или закончишь как он. О, а -а -а. что у нас тут? Просто двое нас, девочки. О, прекрасно! Я ждала кого-то вроде тебя. Точно. Хочешь немного сахара? Дорогуша, ну разве ты не подарок богов? Да. Пойдем. «Вернем тебя в камеру». «Ты там в порядке?» «Лоренс, рад тебя видеть. Не думал, что командование пошлет тебя за госпожой сладость. Не могу поверить, что она набросилась на меня. Даже охранник смог бы с ней справиться». «Случается и с лучшими из нас». Задержала ее. Она никуда не денется. «Командир? Командир, вы меня слышите?» «Это нехорошо. Кто дежурит?» У нас прорыв на подуровне «Б». Ядерная боеголовка на объекте активирована. 10 минут до полного уничтожения. Пожалуйста, действуйте согласно плану. Воу-воу-воу, ух ты, мне повезло или что? Что, черт возьми, происходит? Доктор вот что происходит? Я уже могу сказать, что этот парень будет очень полезен. Ты когда-нибудь деактивировал ядерную бомбу, Лоуренс? Самое приятное, что ты можешь это сделать. Возьми Рамзи и обезвредь ее. Мне нужно кое-что проверить. Просто обезвредить ядерную бомбу. Да, очень просто. Вообще-то да. Может, твои коты ее и разработали, но установил ее я. И что это значит? Просто следуй за мной. Веди. Пять минут, минут до полного, полного уничтожения. уничтожения. О, боже мой. Что ж, пора уходить. А, мне понравилось это измерение. Ты бывал в других? Ммм, нет. «Слава богу, она еще не ушла». «Я же говорил, она не уйдет без Лоуренса». «Доктор Бак? Директор Золгомакс? Что вы тут делаете?» «Мы все прошли свой путь с 999. Это самый безопасный способ выбраться из такой неприятной ситуации». «Это простой прыжок через измерение и обратно. А как насчет ядерной бомбы, которая вот-вот все испарит?» «Я уверен, кто-то этим займется». Три минуты до полного уничтожения. Стоит ли мне волноваться? Я не знаю, почему это не работает. Я сам ее установил. Факт. Никто не трогал ее годами. Ну, кроме того, придурковатого парня. У нас есть план Б? Ладно, мы все уходим отсюда сейчас же. Эта машина очень хрупкая, так что... «Полегче там!» а? «Нет». «Густав, опусти пистолет!» «Что ты делаешь?» «Я завершаю то, что начал много лет назад. Проникнуть в фонд – нелегкая задача. И сейчас я получу то, чего так долго ждал». «Проникнуть?» Да, Коллинвуд, проникновение. Я собирал разведданные для повстанцев хаоса. Помогал SCP ускользнуть сквозь ваши пальцы. Как вы думаете, почему я задавал так много вопросов? Я думал, а это потому, что у тебя в голове полно Ха-ха-ха! Ты знаешь, как долго я ждал, чтобы сделать это? Годы. Не волнуйся, Бак. Ты все еще будешь жива, когда произойдет взрыв. Спасибо. «Давай поговорим об этом, Густав!» «Что тут говорить? Я забираю сына Алого Короля у вас, сумасшедших!» «Да, я знаю маленький секрет фонда!» «Я знаю все. «999 должен сыграть большую роль в грядущей буре!» «Куда ты его забираешь?» «Ты должен очень хорошо подумать, что делать дальше, Густав!» «Я оставлю вас на произвол судьбы!» «Вы не будете меня преследовать!» Молли, я здесь. Лоуренс, что, черт возьми, это было? Три, два, один. Прощайся. Эй, кто-нибудь еще чувствует себя по-другому?